Что же делать, я не знаю. Ничего, ничего не чувствую. Хорошо, хорошо или плохо ли. Что же делать, я не знаю. На месте дневник давно запущен, Славила блин, Мне никто не нужен. В на сеансе Изливаю душу, я не сплит, просто все так душит меня, все так душит меня. Ведь я давно уже ничего, ничего не чувствую. Хорошо, хорошо или плохо или Ничего, ничего не чувствую.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 Смотри